Всем привет! С вами канал 20 FPS. Сегодня случился со мной бой на карте монастырь. Выехал я на машине Т-28 концепт. Выдается данный аппарат вторую компанию ЛБЗ. Я его получил давно, вот иногда выкатываю, чтобы сбить троечку. Танк Капериканский. Очень медленный, неповоротливый. Пробитие славы у него, как для ПТ, который попадает к девятому уровню. считается он аукционным, не премиум, то есть не фармит, но экипаж на нем подкачать можно. Поехал я на первую-вторую линию, так называемое ухо. Вообще на всей технике туда езжу, со мной в поддержку едет Супер Першинг, КВ-4. Объект 416, который, как окажется, потом нас бросит. Два из третьих поехали на восьмую линию в ущели. Засвечивается шкода. И 25 там пролетело. Я пытаюсь повернуть назад. Думал, по кому-то пострелять. Но потом понимаю, что это все бесполезно. И продолжаю двигаться дальше. По сетапу у нас с самого начала было на тысячу хп меньше. Брони тяжелых танков у противника больше. Наверное, встретим здесь сильное сопротивление. Засвечивается вражеский японец. Я уже заряжен голдой еду, потому что понимаю, что здесь сейчас будут тяжелые танки противника. Но даже пробить, даже пробитие голдой у этого танка небольшое появляется ИС-3 вражеский Т-34. Забирает нашего Т-20, который туда влетел один. Нам нужно как-то их здесь принимать. Вот даю первый шот, суд. не знаю, куда он там попал, голдой, но то есть я его не пробиваю. В топе машину себя как бы чувствует нормально, но если не, не обращать на тот момент, что очень медленно, неповоротливо. А с восьмерками, тем более с девятки, просто страдает. ХП мало пробивает уже все. То есть если для для неплохая, очень много танкует. Ну, восьмерки, и а в основном девятки есть, Свободу свободно пробивает, не выцеливает этих камбашничка. Тем временем нам удалось забрать Иса третьего. 416, как я и говорил, нас сбросил, убежал. Стали здесь втроем. Стоим, принимаем 34-ку японца. Засвечивается Пантера М10. Нужно отдать должное першу и КВ-4. Союзным, которые хорошо здесь отыграли. Отлично здесь чтобы свои не растеряли хорошо помогли молодцы я и не ожидал что мы здесь устоим. думал что они как и я быстренько сольемся и враги продают это направление но получилось все по-другому тут вот перш меня закрывает прострел пытаюсь подним, как-то чего-то ничего не получается Сбирает Счет становится шесть-семь. на первый-второй остается японец. Надо его забирать. По хп мы так и проигрываем. Уже где-то полторы тысячи. Стреляю вот голдой японца. мой уровень, я его не пробить. Надо было, конечно, по стрелять. почему-то я думал, голды мне будет достаточно, чтобы пробить его в НЛД. Тут ошибается 36 0 один вражеский, подставляется к нам бортом, куда-то торопится сильно, за это и наказывает, отправляет в ангар. Два фрага, едем дальше. Восьмую линию нашей С3 отдали. Здесь, там зас... видим, видим, что засвечен порщ был. Две наших ПТ-скорпион Е25 стают на балконе, кого-то там пытаются выцелить. Вместо того, чтобы даже Е25 заехал бы туда за угол, хотя бы посмотрела, Здесь в любой момент могут сейчас эти ПТ-шки выйти оттуда. И они просто их не заметят, пока те не подъедут к нему порт втроем двигаемся вражескипать ну вот как я и сказал появляется французский птм появляется борщ а я вижу цель ле стоит на бугре надо его раздомажить пока он подставляется челленджер меня каким-то чудом не подсвечивает все-таки на расстоянии стоял а перш наш боролся хотел проскочить но Поверю, Я сказал что ты не проскочишь и першин наш тоже уходит в ангар но ты издалека видите танку или это льва кое-что все-таки держит броня kv4 тоже решил повторить участь першника и, специалист на арте М-12 Забирает нашу кв оставляет меня здесь одного Падает она из-за света, я Стреляю в ту точку, где она последний раз светилась В надежде Ее добить Ну, видите, ловлю лампу, кто-то меня подсветил туре то Челленджер Торе арта танцы забирают 416 все-таки пригодился я пытаюсь здесь отсветиться и попробовать высветить арту не забываем что на седьмой линии еще лев стоит надо как-то аккуратно не выпадать под его прострел занял точку стою пытаюсь высветить арту Обычно вожу с собой эту стереотрубу. Ну, в данном бою не казалось, не знаю, видимо, слетела. С модами переустановилась сама. Не знаю почему, то есть стою и... И видите, Куда поехал? Чемодан забыл? Арта меня высветила. А может, кстати, Врага. лев? Вряд ли. Дает по мне шот. Я ее не увидел. Это нормально в нашей игре, что арта остается незамеченной. А я получаю от нее шот. Последние дни в рандоме творится что-то ужасное с этими акциями. Поэтому играть вообще что-то в последнее время не очень хочется. Пришел с утра прокатиться. Думал, тут адекватные люди найдутся. В принципе, то же самое, что и днем. Пробитие. Лев ошибается, упарывается на нашу Е25, подставляет мне свой сладный бох, и я пытаюсь по максимуму откусить от него, пока он не спрятался. Пробитие. Наша Е25 забирает Тайп 62-го, это хорошо, то есть, убрали. Счет становится 14-12 остался один лев у него получается забрать нашу е25 остаемся и я шотный для льва и скорпион пуловый 800 с лишним хп у него но он не собирается ехать в атаку и принимать от, от льва один шот и добивать его я понимаю, что если я выйду сейчас на льва, то погибаю. Поэтому стою за камнем, жду, если вдруг он выкатится. Начинаю писать Скорпиону. но ему по барабану. Игрок зеленый, с ВН-8. 1600, там с чем-то у него. Пишу ему в чате. У меня снова начинает подгорать от таких моментов. Ему просто нужно выехать, одну плюху получить от льва. И все, и спокойно забирать его. Что он творит, что он, какой кисель у него в голове творился в тот момент. Вижу по миникарте все-таки, что лев отвлечен. Пытаюсь заехать ему в бок. У цели у него каток. В надежде поставить его на каток. И дать второй шот, но не пробивая его через каток. Он стреляет в ответ, и тоже мне везет, что он меня не забрал. И все-таки, все-таки, Скорпион смог. Но мы, как казалось, тоже кое-что смогли. Смотрим результаты. Это бой на мастера. Три с небольшим тысяча урона, 1200 чисто опыта. Да, нет кучи медалей, но мы победили. Были на волоске с такой игрой, как у Скорпиона. В любой момент все могло закончиться иначе. А я говорю вам пока. Всего доброго, до новых встреч. Не забываем поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Пока-пока.